Приветствую вас во второй части по вязанию пинеточки и мы с вами продолжаем. Провязав 7 рядочков лицевой глади после изнаночного ряда, мы с вами присоединяем ниточку дополнительного цвета. Присоединяем мы ее обычным узелком, самым-самым обычным, но желательно плотнее его привяжите, для того, чтобы у нас не было никаких смещений, стыков и дырочек. Вот я привязала, как вы видите, обычным узелком и продолжаю вязать. Один ряд мы сейчас с вами провяжем простыми лицевыми петельками, как мы с вами вязали 7 рядочков. То есть получается мы с вами сейчас провяжем 8 ряд ниточкой дополнительного цвета. Провязали один ряд. Ниточку основного цвета не обрезайте, она нам еще понадобится. Поэтому продолжаем провязывать следующий ряд дополнительной ниточкой изнаночной. То есть делаем изнаночную плотную первую петелечку для того, чтобы у нас было хорошее плотное смещение. И продолжаем провязывать один ряд ниточкой уже изнаночными петлями. Довязали до конца изнаночными петельками ряд, то есть это у нас получается после изменения ниточки второй ряд. Сейчас третий ряд мы с вами провяжем как первый, то есть просто лицевыми петельками за заднюю стеночку. Как вы видите, мы просто чередуем изнаночные и лицевые, лицевые ряды. Первый лицевой, второй изнаночный. Третий сейчас лицевой и четвертый мы с вами провяжем изнаночный. То есть сейчас провязываем третий ряд лицевыми петельками, затем снова делаете первую петельку в четвертом ряду изнаночную тугу, для того, чтобы у нас не было стыка или как можно он был незаметнее. И продолжаем провязывать четвертый ряд изнаночными петельками. Довязали четвертый ряд изнаночными петлями, переходим на ниточку основного цвета. Делаем тугую первую лицевую петельку, уже ниточкой основного цвета. Ниточку дополнительного цвета не спешите обрезать, она нам еще тоже понадобится. Итак, продолжаем провязывать пятый ряд просто лицевыми петельками уже основного цвета. Вот так мы провяжем основным цветом лицевую петельку первый ряд. Так скажем, он у нас уже по счету от изменения ниточки пятый. И также провяжем второй ряд. То есть получается у нас э, пятый и шестой ряд мы с вами провяжем ниточкой основного цвета два ряда лицевыми петельками. Это у нас мы с вами провязываем первый ряд и такой точно провяжем второй ряд. То есть как бы между нашими полосочками беленькими в оформлении пинеточки окончаний будут Такие вот два рядочка, ниточка основного цвета, как бы разделение будет. Провязали два рядочка, ниточка основного цвета и теперь мы можем ее обрезать. Но предварительно я вам советую перед тем, как ее обрезать, завяжите такой же простой узелочек между ниточкой дополнительного и основного цвета. То есть как бы просто завяжите для того, чтобы закрепилась ниточка. Вы ее потом просто аккуратненько спрячете между провязанными петельками. Итак, делаем узелочек, обрезаем и оставляем небольшой кончик для заправления ниточки в нашу пинеточку. Завязали кончик, обрезали ниточку основного цвета. Ниточкой дополнительного цвета мы сейчас повторим то же самое, что мы делали с вами после изменения цвета. То есть мы с вами провяжем ряд 1 лицевыми петельками затем изнаночными третий ряд лицевыми 4 изнаночными то есть повторим первую полосочку первый ряд мы начинаем провязывать лицевыми петельками затем провязав ряд до конца провяжем следующий ряд изнаночными затем третий ряд лицевыми и 4 провяжем изнаночными. Я думаю, что здесь вы справитесь самостоятельно, поэтому продолжаем провязывать нашу вторую полоску для оформления красивого края пинеточки. Я провязала три рядочка, чередуя лицевой, изнаночный и лицевой. И последний у нас остался ряд изнаночный. Мы сейчас будем вместе с изнаночным рядом сразу заканчивать нашу пинеточку. То есть смотрите, мы за заднюю стеночку провяжем две первые петельки, вот так вот обычным способом, чтобы были не перекрещенные. Первую туго, вторую более свободнее и все последующие петельки буду провязывать немножечко свободнее. И теперь делаем протяжку, первую одеваем на вторую, затем провяжем третью изнаночную и на третью одеваем первую четвертую провяжем изнаночной и на четвертую одеваем первую. Сильно не затягивайте петельки, для того, чтобы у нас край был такой более свободный. Но и в то же время, чтобы не сильно такой расслабистанный был. Поэтому в меру, как бы, затягиваем петельку в меру. То есть все петельки провязываем изнаночные, но при этом каждую последующую, мы провязывая изнаночной, одеваем первую петельку на нее. То есть вот так вот изнаночная, Протяжка, изнаночная, протяжка. И постепенно убираем по одной спице. Вот мы провязали первую спицу, затем переходим плавно ко второй. Изнаночная, протяжка, изнаночная, протяжка. И так до конца этого ряда. То есть мы уже делаем последний ряд, заканчиваем пинеточку, Довязываем Предпоследнюю изнаночной протяжка и последнюю изнаночной провязываем и протяжку делаем. Вытягиваем немножечко петельку и я вам советую обрезать вот эту ниточку вот так вот и сделать парочку воздушных петель. Или хотя бы одну. Для чего это? Для того, чтобы вот так вот вытягиваете, для того, чтобы закрепить наше вязание, чтобы оно здесь не распускалось. И теперь нам этот краешек нужно вот так вот аккуратненько вдеть в вязание. То есть вот так вот вводите крючок и вытаскиваете последнюю ниточку. И так сделайте несколько раз по краю, то есть вот так вот аккуратненько для того, чтобы закрепить нашу ниточку. То есть желательно где-то по возможности закрепить узелком, то есть чтобы здесь у нас минимально было видно этого нашего стыка. То есть, вот смотрите, начинаете прятать и закреплять. Вот такой вот стык, конечно, его не избежать. Для этого я и придумала э, оформление, так скажем, пинеточки для девочки, цветочек сюда. То есть, мы закроем просто эту, э, скажем так, не, не очень красивую часть стык. И нам осталось именно из... Э, самой основки пинеточки сделать вот этот вот скажем так вот этот шовчик часть подошвочки то есть мы сейчас будем сшивать вот эту подошвочку то есть найдите две строчки так скажем если строчку вперед иголки вот так вот то есть где переход ниточки вот она одна строчка и вот она вторая строчка мы сейчас денем ниточку в иголочку, вот эту, которую мы с вами оставляли, ниточку дополнительного цвета, и будем сшивать. А как мы будем сшивать, я вам покажу. Пока вдеваем ниточку в иголочку и приготавливаемся сшивать. Ниточка где-то в иголочку. И перед тем, как сшивать, немножечко поубирайте вот эти вот остаточки ниточек, которые мы с вами, остаточки, которые мы с вами оставляли такие коротенькие, немножечко поддевайте их в боковые стеночки, то есть, чтобы они вам не мешали. И теперь соединяем вот эти части, то есть шовчик, где наш с одной стороны и с другой стороны, и начинаем просто пришивать. То есть, находим с одной стороны и сверху. Получается, снизу и сверху будем называть. Вниз, сверху. Затем снова находим следующую внизу и сверху. Вот так вот. Раз, два. И так начинаем сшивать по всему кругу. То есть, таким образом мы с вами сшиваем, скажем так, подошвочку и делаем рюшики. Вот так вот сшиваем по кругу. Абсолютно в каждую делаем шовчик. Вот так вот в каждую петелечку будем называть. Или в пунктирчик, так вот, как вам будет удобнее будем называть вот сшиваем по всему периметру подошвы то есть начинаем с одной стороны вот так вот идем по кругу сшиваем сшиваем сшиваем и до вот этой части неважно если оно у вас получается не слишком ровненько это абсолютно неважно здесь никаких скажем так узелков у вас не должно быть проверяйте чтобы ножки было более чем удобно и благодаря тому что мы сшиваем вот этот шовчик, который был у нас при наборе боковых стеночек. Вот этот вот, он не очень, так скажем, мягенький. Ну, довольно-таки мягкий, но не очень приятный для детской ножки. Он у нас убирается, то есть он у нас как бы зашивается во внутреннюю часть. И здесь остается такой вот гладенький шовчик, то есть его практически не чувствуется. То есть идет ровная подошвочка. Итак, продолжаем шивать вот эти вот стеночки по всему периметру подошвочки вот дошили мы до того момента где начали и немножечко так вот сквозь ниточки продеваем иголочкой как бы закрепляем наше сшивание обрезаем ниточку она нам больше не нужна нам теперь нужно вот эти вот ниточки еще попрятать но перед этим мы выворачиваем нашу пинеточку на лицевую сторону. То есть, смотрите, благодаря нашему сшиванию у нас получились вот такие замечательные зубчики-рюшки. Вот такие они у нас ровненькие, красивенькие. Вот так вот. вот. Вытащим те, которые у нас засунуты. И теперь вот так вот загинаем по изнаночному ряду нашу пинетку. Вот так вот. Как вы видите, одна пинеточка у меня шовчик с левой стороны получился, вторая пинеточка шовчик с правой стороны. Я их вот так вот поставлю, как у нас шовчики, и буду украшать вот такими цветочками. В принципе шовчики довольно-таки аккуратно выглядят, можно их ничем не закрывать. Если вы придадите вот так вот объем более пинеточкам или оденете на ножки, конечно, они красивее будут смотреться, чем вот так вот. И еще я давала рекомендации, что эти пинеточки лучше всего вязать из более толстых ниточек. То есть классические 300 метров 100 граммов здесь немножечко ну, не подходят. Чисто из-за того, что они будут, скажем так, не держать форму. Они будут э, более скажем, мягкие и, э, в общем, дырочку будут. А так, если вязать из более толстых ниточек, они получаются плотные, красивенькие. Э, хотите, можете немножечко так сюда положить либо маленькие моточки ниточек, либо ваточки, То есть, э, как-то наполнить, чтобы придать им объем. Конечно же, при сшивании обратите внимание, чтобы подошва у вас была одинаковая. Потому что бывает иногда одну сшиваешь очень плотно, а вторую очень слабо. И подошва получается разная по размеру. Здесь у вас должна быть подошва обязательно одинаковых размеров. И нам осталось вот эти вот кончики попрятать с внутренней стороны. Вот как вы видите на одной пинеточке, Точно так же здесь на второй. И украсить наши пинетки. Украсить я вам... Оставлю, как сделать цветочки, под этим видео ссылочку. То есть вот я буду украшать вот такими цветочками. И, конечно же, продевать в наши дырочки нижние вот эти вот шнурочек. То есть как бы продевать шнурочек и завязочки будут у меня. При этом будет цветочек вот так вот скрывать наши шовчики. Если же вы хотите для мальчиков пинеточки, то здесь я вам предлагаю сделать ушки, то есть как бы сделать пинеточки зайчик. Есть пинеточки мышки, в общем, какие хотите, но я вам покажу на примере одного ушка, как сделать ушки для вот такого вот зайчика. Для этого нам понадобится ниточка основного и дополнительного цвета и две спицы, на которых мы будем вязать ушко. Берем ниточку дополнительного цвета и э, две спицы. На первую набираем 2 начальные петельки, доставляем спицу и набираем еще 18 петель. 3, 4, 5, 6. Я вам примерчик покажу э, однотонным цветом. Если вы вяжете двухцветным, то начинаете с ниточки дополнительного цвета. И набираем на одну спицу начальные дверки. Петельки, затем приставляем вторую и набираем еще 18 петелек. То есть всего нам нужно набрать для ушка 20 петелек. 20 петелек набраны. Свободную спицу вытаскиваем и провязываем полностью все петельки изнаночными петельками. 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть 20 петелек провязываем изнаночными для тех, кто вяжет дополнительным цветом, еще этот ряд после набора петелек первый ряд провязываем дополнительным цветом. Начиная со второго ряда, переходим на ниточку дополнительного цвета. Просто присоединяете узелочком и продолжаете вязать дополнительным цветом всем рядочков. То есть это у нас первый начался основным цветом. И еще, помимо него, 7 рядочков. Хотите, можете провязать 5. Это просто будет ширина ушка. То есть, если вы хотите пошире, то провязывайте 7. Хотите, можете провязать 5. Это будет тоже вполне достаточно. То есть, провязываем ниточкой основного цвета еще 4 рядочка. При этом, обратите внимание, мы вяжем лицевой гладью. То есть, с изнаночного ряда изнаночными петлями. С лицевого ряда лицевыми петельками то есть все провязываем лицевой гладью, все 5 рядочков. Будем считать, что будем провязывать 5. У меня все равно образец. Вы хотите провязываете 7. Провязали 5 рядочков это у нас закончилось с изнаночной стороны. Берем ниточку, та, которая у нас присоединялась дополнительного цвета в первых двух рядочках, либо продолжаете однотонным как я. Продолжаете вязать изнаночный ряд изнаночными петлями. Но для тех, кто вяжет дополнительным цветом, продолжаем дополнительным цветом. Почему я говорю дополнительным? Потому что получается сзади ушка как бы, э, такие вот светлые полосочки, а спереди такими же основным цветом, таким же, ниточка, э, скажем так, выглядит ушка ниточкой. Итак, провяжем последний ряд, то есть, для тех, кто вяжет двумя цветами, это последний ряд. Для тех, кто вяжет однотоном, это тоже последний ряд. Но смотрите. Первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем лицевую и делаем протяжку. То есть как мы с вами делали изнаночным, заканчивали пинетку, так и лицевым. Лицевая, третья, протяжка, первую петельку. Лицевая, четвертая, протяжка, первую петельку. То есть как бы одеваем на нее, первую петельку. Лицевая одеваем предыдущую. Лицевая одеваем предыдущую. Лицевая одеваем предыдущую. То есть вот таким вот образом мы с вами закончим провязывать ушко. Почему я вам сказала двумя цветами? Еще раз повторюсь. Для того, чтобы было более красивее ушко. Я вам покажу на однотоном, потому что честно говоря, у меня там остался совсем небольшой кусочек ниточки дополнительного цвета. То есть я не стала заморачиваться, а просто вам покажу на однотонном. Но двухцветный более красиво. То есть вы провязываете, сначала делаете набор петель дополнительным цветом, затем провязываете изнаночный ряд дополнительным цветом и провязываете между, скажем так, между ниточками дополнительного цвета краям 5 либо 7 еще раз повторюсь рядочков от этого зависит ширина ушка то есть вот эта ширина хотите шире провяжите шире но я считаю в принципе вот сейчас я провязала 5 рядочков и по бокам по 2 мне кажется что достаточно эта ширина и так в общем закончили мы провязывать теперь оставляем кусочек ниточки либо можете просто не обрезать Теперь соединяем вот так вот две стороны, вот как мы с вами вязали, так просто две стороны и соединяем. Либо можете обрезать ниточку и сшить просто э, иголочкой, но я буду делать это крючком, то есть мне удобнее гораздо. Я вот так вот веду крючок в одну сторону, вытяну последнюю петельку с другой стороны, и вот так вот буду в одну стеночку вводить крючок во вторую и делать как бы соединительные столбики сквозь две стеночки вот так вот соединять то есть просто вот так вот вожу в одну стеночку с другой стороны в косичку в другую стеночку чем ровнее вы это сделаете тем красивее будет у вас э, так скажем задняя сторона ушка если будете делать небрежно то соответственно и получите не очень красивое ушко итак в общем соединяем как бы сшиваем две части Лицевой гладью, наружную часть, делаем изнанку, делаем вовнутрь. И вот так вот соединяем, соединяем две половинки. Если делаете двухцветное, то соединяйте, э, так скажем, ниточкой дополнительного цвета. Так как начинали дополнительно и заканчивали, у вас шовчик будет этот менее заметный, чем ниточкой основного цвета, если вы будете сшивать. А все остальные вот эти вот кончики будете прятать с внутренней стороны, чтобы их снаружи не видно было. Закреплять, соответственно, узелочками, чтобы не распускалось ничего. Просто соединяем вот такими вот легкими движениями ушка. Хотите, можете однотонный, как я вот сейчас сделать, Мне кажется, так тоже симпатично, но... Все-таки я больше всегда предпочитаю делать зайчик-ушки двухцветные. Мне почему-то больше нравится. Ну, я смотрю, однотонные, в принципе, довольно-таки тоже неплохо смотрятся. Если совсем все пинеточки связать, все детальки, все, скажем так, вот эти вот части, которые мы с вами вязали, можно все это одноцветным связать мотивом. Это тоже будет симпатично. То есть Просто я люблю дополнительно выделять, кто-то может хочет просто одноцветным. И соответственно украшение тоже тогда делайте одноцветным, будет более гармоничным. Теперь мы довязали с вами вот так вот, дошивали как бы две части. Оно у вас взялось гармошкой немножечко, это ничего страшного абсолютно. Присоединяем две части и либо просто наметайте иголочкой, либо также продолжите сшивать крючком, в общем, вот как вы видите, наше ушко готово. Берем, делаем два ушка и пришиваем вот таким вот образом пинеточки. То есть, как вы видите, однотонная тоже гармонично смотрится. Но если вы начнете и закончите ниточкой дополнительного цвета, то есть, как у меня вот, например, это э, кремовый цвет или бежевый или шампань, в общем, вот такой вот светленький цвет то будет еще прикольная здесь полосочка с задней части, то есть с задней стороны. И мне кажется, на мой взгляд, будет еще красивее. Если у вас пинеточка однотонная, то, соответственно, делайте ушко лучше однотонным. Будет так очень даже красивенько. Итак, в общем, делайте 4 ушка, если у вас пинеточки для мальчика. Конечно же, если у вас пинеточки розовые, можно тоже зайчика сделать. Но так как у меня пинеточки для девочки, я все-таки пришью вот такие цветочки. И также после того, как пришьете ушки, не забывайте посмотреть видео, ссылочку я оставлю под этим видео, как сделать жгутики. То есть, что пинеточки для мальчика-зайчики, что пинеточки для девочки с цветочками, нам нужно вставить вот здесь вот в пинеточку жгутик. То есть, для того, чтобы была у нас завязочка чтобы пинеточка не слетала с ножки. Я думаю, в принципе, из-за того, что у нас здесь резиночка во внутренней стороне и пинеточка такая довольно-таки плотненькая, двойная, пинетка и так не будет слетать с ножки. Но наверняка для тех, у кого еще совсем маленькая ножка и пинеточка будет большеватая, желательно сделать вот такой шнурочек. Мамочки э, всегда мне почему-то просят сделать именно с таким вот, шнурочком чтобы его можно было завязать жгутик шнурочек и еще раз повторюсь можете сделать по видео оставленного ссылки под вот этим видео я надеюсь что вам все осталось понятно и понравилось обязательно ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал ровных петель к вам пока пока